В этом видео я покажу вам очень популярный сегодня декор для дома. Вот такую гирлянду из хлопковых шариков. Изначально она покупалась к Новому году, но осталась в доме и сегодня. Такая гирлянда, в отличие от обычной, создает теплый неяркий свет. Он мягко рассеивается, не бьет в глаза, поэтому ее вполне можно использовать как ночник. Она нас радовала не только в Новый год, но и сейчас. Только в одном месте она долго не висит, ведь нравится всем членам семьи. Поэтому гирлянда качует от детской спальни, где дополняет домик кровать, до полки в гостиной и подоконника на кухне. Она создает сказочную атмосферу в доме. Плюсы, конечно, безопасности. Материал шариков – хлопковая нить. Они не нагреваются между собой во время использования. Их можно брать, не опасаясь, в руки. А если ребенок случайно помял шарик, то вмятину можно легко исправить с помощью любой неострой палочки. И да, выбирайте проверенных продавцов, чтобы гирлянда была качественна и прослужила вам как можно дольше. Если вы любите интересные вещи, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Мамка ТВ. Пока!